Давайте выполним быстрый обзор разных секций зебры. Но прежде чем мы начнем, я поменяю скин на более информативный в цветовом плане. И сделаю этот скин скином по умолчанию. Вот так. Начнем. Три вкладки синтезатора называются Perform, Synthesis и Patches. Первая вкладка содержит XY-контроллеры для управления модуляцией. Вторая вкладка, где мы проводим большую часть времени, выглядит более сложной, но позволяет производить более серьезные изменения в звуке. Третья вкладка называется Patches и позволяет загрузить пресеты. Выделяешь папку слева и справа доступны все ее пресеты. Зебра включает в себя хороший набор пресетов, но не стоит лишать себя возможности изменения звука вручную. Эта кнопка позволяет сохранить пресет. Здесь вводится название и описание пресета. Но следует помнить о том, что пресет сохранится в той папке, которая открыта в данный момент. Бывает иногда накрутишь звук, который хочется сохранить, и забываешь перейти на вкладку «Patches», и указать нужную папку. Помни об этом. Этот экранчик посередине показывает загруженный в данный момент пресет. Если кликнуть по нему правой кнопкой мыши, можно задать, как параметры зебры будут реагировать на меди-контроллер после их назначения. Я оставлю normal. Эти две опции режим версии 2.3 и режим версии 2.5 позволяют сохранять пресеты совместимыми со старой версией Зебры, Но при этом теряется возможность сохранения новых интересных фишек, поэтому я использую режим 2.5 при сохранении новых пресетов. Эта кнопка переключает на следующий пресет, а это на предыдущий. Иногда проще кликнуть по названию пресета, это отобразить список пресетов из текущей папки. Щелчок по кнопке Info открывает всплывающее окошко с информацией о пресете, которую можно ввести при сохранении пресета. Кнопка «Лук» позволяет изменить внешний вид зебры. Можно также изменить разрешение зебры. Попробуй скин кинематик, если у тебя огромный экран. Последняя кнопка содержит ссылки на сайт, службу поддержки и руководство по синтезатору. Теперь обрати внимание на то, что когда я переключаю вкладки, нижняя часть остается неизменной. Рассмотрим ее. Первая вкладка Global содержит общие настройки, такие как количество голосов или эффекты. Подробнее рассмотрим ее позже. Следующие четыре вкладки соответствуют четырем осцилляторам зебры. Когда ты загружаешь осциллятор в секции Synthesis, Часть параметров доступны здесь же, а вкладка, соответствующая этому осциллятору в нижней секции, позволяет настроить дополнительные параметры, такие как морфинг формы волны и многие другие фишки. Также можно добавить 4 типа FM-осцилляторов, имеющих одну общую вкладку с дополнительными настройками в нижней секции. Вкладка Multistage EG предназначена для настройки любых модуляций в синтезаторе. Следующая вкладка маршрутизации XY позволяет настроить связи параметров синтезатора с управляющими параметрами вкладки Perform. Следующая вкладка – это продвинутый секвенсор Arpeggiator. Чтобы арпеджиатор заработал, необходимо вернуться к вкладке Global и Переключить VoiceMod на Arpeggiator. И, наконец, есть вкладка Матрицы модуляций. Многие параметры можно модулировать прямо в секции Синтез. Например, сейчас я назначаю модуляцию для регулятора выбора формы волны. Но не все регуляторы можно модулировать таким образом. Матрица призвана исправить это положение. Любой параметр доступен здесь, в секции Target. Здесь можно выбрать, какой модулятор использовать, но мы еще вернемся к этой теме позже. Это видео лишь кратко описывает назначение каждой секции синтезатора. Ладно, в следующем видео мы рассмотрим более подробно страницу пресетов. А сейчас давайте рассмотрим более подробно секцию «Пэтчес». В левой части у нас находятся папки с пресетами, а в правой непосредственно пресеты из выделенной папки. Щелкнув по этому значку, мы свернем все папки. Также можно получить доступ к списку пресетов текущей папки, кликнув по названию пресета. Это удобно, когда находишься во вкладках Synthesis и Perform, чтобы не переключаться на вкладку Patches. А сейчас я покажу один пресет, он находится в самой первой папке Local, в самом низу, и называется Initialize. В дальнейшем на протяжении курса он нам еще пригодится. Рассмотрим контекстное меню пресета. Если ты пользовался другими продуктами Урса, Хекмана, Ace, Diva, эти параметры тебе уже знакомы. Make Selected Favorite помечает выделенный пресет звездочкой, делая его заметным в длинном списке. В списке, открывающимся щелчком по названию пресета, эти метки не отображаются. Конечно, ты можешь убрать звездочку тем же путем. Ты можешь пометить пресет как junk. И если активировать hide junk, помеченные пресеты исчезнут из списка. В том числе и открываемого кликом по названию пресета. Снова отобразим junk и снимем с пресетов пометки. Следующие команды позволяют выделить все и снять выделение. Последняя команда открывает пресет в Проводнике или Finder, если у вас Mac. Пресеты можно сохранять в одном из трех форматов. Если выбрать Native, пресет сохранится в формате твоей DAO, и ты не сможешь использовать его в других Дау, H2P и H2P Extended – это встроенные форматы зебры, обычный и расширенный, позволяющий добавлять комментарии к каждой строчке кода. Если включить этот переключатель, сохранятся только активные модули. Например, выключим XMF-фильтр. При активированной опции Save Only Active Modules он не сохранится. В этом курсе мы создадим множество пресетов, Поэтому рекомендую создать новую папку, это делается выбором Create New Folder из контекстного меню папки. Выбрав папку, сохраним пресет. Чтобы удалить пресет, в контекстном меню нет специальной команды. Можно сделать это только из проводника Finder. Обновим папку, пресет исчез. Мы рассмотрели вкладку Patches. В следующем видео подробно рассмотрим вкладку Синтез. Итак, давайте перейдем ко вкладке Синтез. Но прежде активируем пресет Initialize. Содержимое вкладки Синтез делится на три области: слева область генераторов и модификаторов. Ее наполняют любыми генераторами волн, осцилляторами и фильтрами, которые созда создают основу тембр вашего звука. На первый взгляд. Фильтра здесь нет, но вообще модулей фильтра даже несколько, просто их еще предстоит добавить. Такова архитектура зебры. Модульный принцип делает возможным произвольное изъятие и внедрение компонентов, участвующих в синтезе из общей цепочки. Справа область модуляторов, где ты найдешь различные модуляторы, такие как LFO, генерирующий и управляющий сигнал, и кривые, описывающие динамические изменения э, звука. В центре главная таблица, представляющая из себя пространство для управления связями и взаимодействием между модулями, а также их включением и отключением. Для примера я добавлю осциллятор, еще один, они появляются в таблице. Дальше поставлю фильтр. И сразу же соответствующий каждому модулю интерфейс возникает на панели генераторов. Отсюда, используя безымянные регуляторы, мы можем назначать модуляцию, управляющий сигнал на параметры генераторов и фильтров. Для примера, я хочу промодулировать изменение формы волны этого осциллятора. И я щелкаю правой кнопкой мыши по этому безымянному регулятору и. Выбираю модулятор. Он возникает на правой панели. Давайте еще высоту тона привяжем, может быть, теперь к LFO. Теперь добавим еще модулей, для того чтобы увидеть, что в случае переполнения у нас появляется возможность прокрутки. Перемещение по области генераторов. Если щелкнуть правой кнопкой мыши по полосе прокрутки, Получим возможность выбрать режим его работы. Автоматическая прокрутка в зависимости от выбора модуля и другой режим. Selected on top, перемещающий вверх выбранный модуль. Вот я переместил фильтр наверх. Стоит отметить, что последовательность расположения модулей не влияет на итоговый сигнал. Это лишь визуальное перемещение модулей. Вне зависимости от расположения модулей в левой и в правой частях, главная таблица определяет последовательность, влияющую на итоговый сигнал. И в следующем видео я покажу, как она работает. Давайте здесь и сейчас развеем туман невидения относительно возможностей главной таблицы маршрутизации модулей. По-другому ее называют матрицей подключений. Но поскольку есть еще матрица модуляций, я, чтобы не запутать вас, буду называть ее просто главная таблица. Начнем с пресета Initialize. Сейчас у нас один осциллятор, кривая и LFO. Я думаю, лучший способ понять, как идет сигнал по главной таблице, провести параллель с канальной обработкой в звукозаписи, имеющей структуру рековой стойки с широкими возможностями усилитель эквалайзер динамический процессор сигнал движется сверху вниз по четырем каналам сквозь все активные модули дальше сигнал опускается в нижнюю секцию где регуляторы расположены так чтобы было понятно что происходит со звуком для каждой из четырех полос звук проходит через главный выход main output но ну а тут можно выбрать шину 1 или шину 2, которые мы разберем позже. Регулятор панорамирования и регулятор модуляции для него. Далее можно выбрать гейт или одну из четырех кривых. Это гейт, а это envelope 1. Дисплей в заголовке синтезатора отображает любые изменения значений, того или иного параметра. Ладно, далее у нас идет регулятор уровня громкости и выбор модулятора для него. Таким образом можно промодулировать громкость дважды с помощью кривой и любого другого источника модуляции. Остальные три полосы модулей работают точно так же. И снова вернемся к главной таблице. В левом верхнем углу у нас осциллятор за осциллятором поставим фильтр vcf1 я могу щелкнув правой кнопкой по модулю удалить его добавим второй осциллятор сейчас сигнал с первого осциллятора не идет через второй просто проходит насквозь и мы слышим оба осциллятора звучащими одновременно. Может, если я изменю высоту тона одного из них, вы услышите это более явно. Нет разницы, если мы располагаем осцилляторы на двух параллельных полосах... Все звучит одинаково. Если я поставлю фильтр после второго осциллятора, оба будут отфильтрованы. Но если второй осциллятор перенести на вторую полосу, он уже не будет фильтроваться. Что будет, если поместить второй осциллятор после фильтра? Он также не будет подвергнут фильтрации. Ладно, теперь я покажу действительно интересные вещи. Перенесем фильтр на вторую полосу. Ничего не фильтруется. Щелкну правой кнопкой. По фильтру я могу выбрать путь маршрутизации сигнала, откуда сигнал будет приходить. По умолчанию это та же полоса, но я изменю ее на Input 1, то есть первую полосу. Что получилось в итоге? На первой полосе два чистых осциллятора. Осциллятор 1 и 2. И отфильтрованный осциллятор 1 на второй полосе. Визуально это изображено связующими нитями. Можно отключить полосу 1 щелчком здесь. Сейчас мы слышим только отфильтрованный звук. Маленькие квадратики сразу за выбором выхода для каждой полосы позволяют отключать ее звук. Положение модуля по высоте не влияет на себя но влияет на выбор источника входящего сигнала. Если перетащить фильтр на один слот ниже, сигнал в него будет поступать после осциллятора 2. То есть и осциллятор 1, и осциллятор 2 будут отправлены на фильтр. Если я перетащу фильтр обратно, сигнал снова будет идти с первого осциллятора. Суть этой фишки в том, что фильтр, расположенный на одной полосе с осциллятором по горизонтали, получает сигнал с него, расположенный в другом месте от другого модуля. Попробуй поэкспериментировать самостоятельно, и получишь более глубокое понимание происходящего. Если что-то непонятно, не переживай, всегда можно отмотать видео назад и пересмотреть какой-то момент, или вернуться к этому позже. А сейчас давайте рассмотрим очень мощный модуль осциллятора в зебре. Это пресет Mishal с одним загруженным модулем осциллятора. Это форма волны, мы можем изменять ее. Более подробно рассмотрим содержимое нижней панели позже, а в этом уроке сконцентрируемся на настройках модуля нашего осциллятора. Щелкаю правой кнопкой мыши здесь, я могу выбрать любой модулятор, то есть источник управляющего сигнала для формы волны. Я буду использовать LFO. Увеличим количество модуляции. Сделаем LFO медленнее. Вот так работает модуляция. Следующий параметр тюн Позволяет изменять высоту тона вверх или вниз. Справа от ручки Tune ручка модуляции для него. Правой кнопкой мыши мы щелкаем по ней и выбираем один из множества доступных модуляторов. Для большинства из параметров зебры ручка модуляции расположена справа от параметра, который она модулирует. Вибрато – это то же, что модуляция высоты тона с помощью LFO с небольшой амплитудой. Если нужно в больших масштабах менять высоту тона, можем промодулировать ее LFO1. Естественно, это уже не похоже на вибрад. Дитюн позволяет изменять тон с большой точностью, на 10 долю процента. Для множества голосов дитюн раздельно изменяет высоту тона. Используйте наушники, чтобы лучше услышать стереоэффект такого разделения. Сейчас звучит два голоса. Это 4. для 11. Это действительно впечатляет, когда ты управляешь сразу 11 голосами, используя всего один модуль осциллятора. Всего в зебре 4 модуля осциллятора. То есть максимально можно воспроизвести одновременно 44 голоса. Ладно, давайте разберем эти три переключателя. Инверт создает Копию формы волны с инвертированной фазой. Мы превратили треугольную форму волны в квадратную. Второй переключатель, SYNC добавляет выше гармоник. Так звучит классический эффект SYNC. Для режима инверт в этой секции имеется регулятор фазы. Мы можем получить классический PVM-эффект, смещая основную форму волны относительно сохраняющей свое положение инвертированной. Следующие ручки справа от FACE и SYNC это, как вы уже догадались, ручки модуляции. Как ими пользоваться, вы уже знаете. Внимание сюда, на последний переключатель RESET. Он включает режим, при котором фаза для всех голосов стартует с одной и той же позиции при нажатии каждой ноты. Легче это услышать, если много голосов стартует одновременно. Перейдем к секции эффектов осциллятора. Чудесно, что это действительно уникальный набор эффектов, встроенных прямо в осциллятор. И попробуем несколько эффектов. Мы видим длинный список. Есть и второй эффект, который можно подключить из того же списка. Давайте попробуем один из них. Скрэмблер. Очень классно. Может другой, во второй слот. Давайте попробуем Траджектор. Затем понизим тюн, прибавим голосов. Выполним дитюн, поиграем с фазой. Справа от наших ручек две ручки модуляции. Эти эффекты реально крутые. Давайте промодулируем PRFO. Возьмем PLFO 2 и RAID поменьше, но не минимум. Клево. На последней секции у нас регуляторы панорам и громкости осциллятора, независимые от таких же в главной таблицы. для обоих, как обычно, присутствуют ручки модуляции. Осталось без внимания только ручка WINS. Она делает осциллятор шире или совсем более. Следует иметь в виду, что она ощутимо работает только с множеством голосов. С одним голосом эта ручка ничего не делает. Вот такой модуль осциллятора. Очень мощный и многофункциональный. Прежде чем двигаться дальше, давайте сохраним наш звук. Укажем на вкладке пресетов нашу папку. Нажмем Save. Назовем... Пресет scrambled OSC. Укажем авторство и небольшое описание. И вот первый наш пресет создан. Задействован лишь один осциллятор. Достаточно сложный. В следующем видео рассмотрим настройки осциллятора в нижней панели. Сейчас мы рассмотрим 4 вкладки осциллятора в нижней секции. На примере первой, так как все они идентичны. Но прежде чем мы начнем я установлю пресет Initialize. Хорошо. Здесь у нас распределение уровней громкости для всей клавиатуры. Например, если я сделаю так, низкая часть клавиатуры будет звучать мягче, чем высокие ноты. Давайте попробуем. же можно задать зависимость громкости ноты от силы или скорости нажатия то есть теперь слабо нажатая нота будет звучать тише а более сильно нажатая нота будет звучать громче. Давайте добавим второй осциллятор и зададим для него нулевой уровень для низкой половины клавиатуры и максимальный для высокой. Разделим клавиатуру по ноте Фа для второй октавы. А теперь для осциллятора 1 сделаем наоборот. Тем самым мы создали разделение клавиатуры на две зоны, в каждой из которых будет играть свой осциллятор. Изменим первый осциллятор, чтобы их звучание различалось. Каждый осциллятор обладает уникальным тембром. Слышно, как меняется звук. Такая вот замечательная возможность разделения клавиатуры. В следующем видео рассмотрим подробнее редактор формы волны. Как мы уже знаем, изменения вот этой ручки меняют форму волны на экранчике в нижней части зебры. 16 различных форм волны здесь можно выбрать. Послушаем, как морфится звук. Одна вещь, которую следует держать в голове, ручка имеет большее разрешение С ее помощью можно задавать дробные промежуточные значения Получая промежуточные формы волн, в отличие от нижней панели И оранжевая кривая как раз обозначает эти значения Поэтому не удивляйтесь, когда видите две формы волны на экранчике если я щелкну в нижней его части и перетащу указатель мыши, форму волны также будет меняться, но с гораздо меньшим разрешением. Это звучит пошагово, в отличие от вращения ручки. Ладно, теперь рассмотрим редактирование формы волны. Редактор работает в одном из четырех режимов. Первый геоморф. Позволяет нарисовать произвольную форму волны. Для изменения формы я могу перетаскивать точки, создавать новые и перемещать их. Я могу кликнуть правой кнопкой мыши и сгладить выделенные точки. Оранжевые ноты считаются выделенными. Можно также выровнять выделенные точки, сделать линию прямее. Ты можешь выделить сразу несколько нот и применить любой из пунктов контекстного меню к ним. Если не выделено ничего, мы видим пункты, относящиеся ко всем точкам сразу. All Linear делает прямыми все линии. All peaks интересно. Эти пики сделают форму волны звучащей ярче. Distribute All распределит все точки равномерно этого уже достаточно, чтобы создать свои собственные формы волн. Идем дальше. GeoBlend мод. Это то же самое, что и GeoMorph, но рисовать можно от руки. Это моя пила. Могу попробовать еще разок. нет ничего лучше. Функции из контекстного меню отличаются. Sharpen добавляет больше высоких гармоник. Blur сглаживает формы, делает звук мягче после повышения высших гармоник. Если вызвать каждую из этих функций дважды-трижды, эффект становится еще более выраженным. Maximize полезно использовать, когда твоя форма волны Недостаточно громко звучит. Этот режим идеален для создания специфических случайных форм волн, с трудом получаемых другими способами. Это сложно было бы описать отдельными точками. Хорошо, теперь рассмотрим Спектроморф. На первый взгляд, все здесь похоже на геоморф. Но вместо рисования формы волны, здесь мы работаем с уровнями отдельных гармоник. Пожалуй, начну с другой формы волны. Это не пульс. Сейчас мы создали всего лишь синусоиду. Поэтому на графике у нас поднята только фундаментальная, основная частота. Звучит как синусоида. Двигаясь правее, мы все больше захватываем гармоник. Звучит как пила, у которой все гармоники раскрыты. Звучит как синусоида. Теперь можно применить к точкам что-нибудь из контекстного меню. Спектробленд, То же самое, что и спектроморф, но рисовать можно от руки. Вот синусоида. Поднимаем отдельные гармоники. Все гармоники звучат как пила. Все значения в нижней части графика отрицательные. Это означает, что гармоника поднимается та же, но ее фаза инвертирована. Можно получить очень интересные формы волн, инвертируя фазы отдельных гармоник. Интересные взаимодействия получаются между положительными и отрицательными значениями фазы. Сброс значений к нулю затруднителен в этом режиме рисования от руки, но стоит зажать клавишу Ctrl или Command, если у вас мат, и провести линию, как все значения станут нулевыми. Следующее меню позволяет сделать звук более шершавым, хрустящим или наоборот мягким и гладким только в качестве финальной шлифовки созданной формы волны следующая ручка нормализует форму волны это проще показать в режиме геометрии давайте в нее перейдем убедимся что пики не дотягивают до экстремальных значений теперь я поворачиваю ручку normalize разница очевидна resolution изменяет время вычисления зебры и формы волны. Высокие значения подразумевают более высокую нагрузку на процессор. С первого прослушивания не разница, но добавим немного аудиоэффектов, включим турбулентность. Воздействие резолюции теперь проще ощутительно. инструмента. Если хорошо темперированный лад тебя не устраивает, можно одним движением все изменить. Актуально в основном для перкуссионных и не музыкальных звуков. Ладно, в следующем видео рассмотрим пресеты для осцилляторов. Сейчас, если мы щелкнем тут, то окажемся в окне выбора пресета для осциллятора. Можно загрузить один из банков пресетов. И один из часто используемых. Он содержит только пилу в качестве единственной формы волны. Ничего интересного. Я изменю шестнадцатую форму волны на квадратную. Теперь если я щелкну здесь и выберу морф все промежуточные формы волн примут вид главным меняющийся от первой формы волны к последней. давайте послушаем. Морфинг может быть более гладким, если использовать ручку Wave. Также можно использовать режимы Duplicate и Exchange. И вернемся к пресетам осциллятора. Они сохраняют не только параметры самого осциллятора, но и все модуляторы, примененные к ним. Ладно, давайте создадим свой собственный пресет осциллятора. Щелчок правой кнопкой в этом месте открывает меню, из которого доступна функция сохранения пресета. Начнем с загрузки пресета init. Я создам треугольную форму волны. Щелкну правой кнопкой мыши и выберу Smooth Selected или лучше Smooth All. По сути это синусоида. 16 шестнадцатой волне я придам квадратную форму. Хорошо. Сделаем морфинг от первой до шестнадцатой формы волны. Я добавлю эффект осциллятора Turbulence. Сделав побольше разрешения. Ручка резолюшн. Переключусь в режим Dual Voice. Добавлю немного детюна. Назначим модулятор на ручку Wave. Я использую Envelope 2. Клево, мне нравится эта атака. Давайте щелкнем правой кнопкой мыши здесь и выберем Save. Имей в виду, что это пресет осциллятора, а не полноценный пресет зебры. Чтобы получить снова доступ к этому пресету, щелкнем здесь. О, похоже, я сохранил его в заводскую папку. Не проблема. Я перейду в папку user, закрою окно и снова сохраню пресет. Теперь он в папке user. И из заводской папки его можно удалить, открыв в проводнике расположение файла и удалив его вручную. Обновляем папку и все. Оставшиеся три вкладки осцилляторов имеют точно такие же элементы управления пресетами осцилляторов. На этом все. В следующем видео рассмотрим FM-осцилляторы. А сейчас давайте рассмотрим FM-осциллятор Зебры. Я загружаю пресет Initialize. Давайте вот этот осциллятор удалим отсюда и загрузим один из FM-осцилляторов. Это его основная панель, а это дополнительные параметры в нижней секции. Сейчас FM-осциллятор можно перевести в один из режимов. Первый FM Input. У нас сейчас нет ничего на входе, поэтому попробуем Self FM. Это обратная связь частотной модуляции. Мы слышим точку, после которой звук превращается в цифровой шум. Это то же самое, что делает ручка FM в любых других синтезаторах. Кольцевая модуляция требует наличия сигнала на входе для работы. Фильтр FM также работает со входящим сигналом. Поэтому попробуем FM-SELF 2. Это то же самое, что FM-SELF, за исключением того, что частотная модуляция для организации обратной связи, приближается к квадратной форме волны. Давайте сравним эти режимы. Большие значения звучат так же, как в режиме FM-SELF, но средние и небольшие имеют более яркий гармонический тон. Не знаю, как описать разницу, возможно, звучит чище. А теперь давайте посмотрим, как работает традиционный FM-синтез. Я перетащу модуль вниз, чтобы освободить место для других осцилляторов. Вообще, в FM-синтезе обычно работают с синусоидальные формы волны. Я придам волне первого осциллятора форму синусоида, используя спектр Blend Mode. Я просто подниму первый всплеск, первую гармонику, как основной тон. Хорошо, посмотрим как идет сигнал. Если я отключу FMO, будет слышна лишь, лишь синусоида. А после включения FMO звук из первого осциллятора не проходит на выход, а попадает на вход FM-осциллятора. Увеличим глубину FM-модуляции, чтобы услышать традиционный FM-звук. Мы можем проверить, что звук первого осциллятора не идет на выход. Я играю на клавиатуре, но не слышу звука. Только FMO1 поступает на выход. Хорошо, сейчас я переключусь в режим кольцевой модуляции. Этот режим выбирается вместо частотной модуляции. Но более важно, что теперь сигнал первого осциллятора проходит на выход. Потому что в режиме кольцевой модуляции его частота для модуляции не используется. Это форма амплитудной модуляции. Звук тоже очень подчинен первому осциллятору, но не его частоте, а его амплитуде. Если слышать сигнал от первого осциллятора не нужно, переносим его на другую полосу и заглушаем ее. Другой столбец. Щелчок правой кнопкой мыши по модулю FMO, выберем Input 2, и получим управляющий сигнал со второй полосы. Сейчас мы слышим только эффект взаимодействия осцилляторов. Отдельно осциллятор первый заглушен. Ладно, следующий режим фильтрит FM. То же самое, что и FMB input, с тем отличием, что ручка FM контролирует не глубину частотной модуляции, а открывает low-pass фильтр. Так что большие значения частотной модуляции здесь фильтруются. Вот так звучит FMB input, а вот так фильтр FM нет никакой каши на верхах так это касается любого из режимов эта кнопка переключает моно и стереорежимы стереорежим хорошо работает в паре с ручкой детюн в моно режиме ручка детюн всего лишь выполняет функцию точной подстройки тона просто как в модуле осциллятора Но в стереорежиме мы слышим, как звук путешествует по стереополю. Ручка Width влияет на количество стереорасширения. При минимальных значениях возвращает сигнал в моно. Ручка Tune имеет то же значение, что и в модуле осциллятора. Она поднимает и опускает частоту колебаний осциллятора. Это ручка модуляции вибратор. Для... То же самое, что и в модуле осциллятора. Это панорамирование и ручка модуляции для него. Ручка громкости и ручка модуляции для громкости. Все аналогично модулю осциллятора. Отлично. Мы разобрали все функции FM-осциллятора, кроме функций из нижней панели. Хорошо, рассмотрим их в следующем видео. Нижняя панель FM-осциллятора достаточно проста для понимания. Распределение значений и громкости в зависимости от клавиши и силы нажатия на нее определяются этими графиками. Они точно такие же, как и в модуле осциллятора. Ручки, кейскейнг и. Также присутствуют и в обычном, и в FM-осстилляторе. Единственное отличие в меню выбора генератора. Здесь можно вместо обычной синусоиды выбрать другую форму волны. Выберем квадратик сайн, нажмем э, режим FMB input и будем постепенно поднимать глубину частотной модуляции. Dual aim сайн синусоиды для двойной амплитудной модуляции. Ярче. С добавлением интересного пошагового движения в звуке Half сайн, это полусинусоида. Лучше звучит на небольших значениях. Sign Shift. Сложно услышать разницу. Хотя формы волны выглядят разными. Квадратик Shift. М-Shift. Очень разнообразно на максимальных значениях. И последнее, Dual Positive. Также разнообразно, но не такая злая, как предыдущая. Хорошо, теперь давайте создадим пресет, используя только FMO. Я удалю модуль осциллятора 1 и вместо него добавлю FMO 2. То есть теперь он будет выступать в роли модулятора для FMO 1. Добавим FMO 3 сюда и FMO 4. Input для FMO 3 четвертая линия. Заглушим ее. Чтобы услышать моделируемые осцилляторы и не слышать модули... модулирующие, установим для каждого из FM-осцилляторов разные формы волны генераторов. Главное, чтобы все четыре были разными. FMO1 у нас управляется FMO2, поэтому поднимем уровень модуляции, чтобы услышать это. Неплохо. Я изменю режим FMO2 на FM-SELF и увеличу количество модуляции. Это очень интересно. Может, не слишком сильно. Теперь для FMO3 увеличим количество модуляции. и модулятор для него, fmo4, я переключу в режим fmself2. Увеличим количество модуляции. Давайте переведем в стерео два слышимых fm остелятора fmo1 и fmo3. Прибавим битюн, чтобы расширить звучание. Я думаю опустить FMO2 на октаву ниже, а FMO4 на октаву выше. Теперь у нас прекрасный большой звук. Можно немного детюна добавить в FMO, чтобы интересное движение появилось. Давайте сохраним его, убедимся, что в правильной папке. Нажимаем Save, назовем FMO Monster, имя автора не забудем указать. Описание и все. Мы раскрыли все секреты FMO-осцилляторов, и я уверен, Теперь ты будешь чувствовать себя смелее, применяя этот модуль «Зебры». На этом я предлагаю прерваться и создать несколько пресетов с использованием осцилляторов и FM-осцилляторов. Если потребуется фильтр, ищи его среди эффектов осциллятора. Там есть несколько интересных фильтров. А после экспериментов возвращайся к следующему уроку. А сейчас давайте рассмотрим модуль «Фильтра в «Зебре». Начнем с пресета Inchalize. Добавим фильтр, управляемый напряжением, в главную таблицу. Всего имеется 4 одинаковых фильтра, управляемых напряжением. Поэтому рассмотрим один из них. Я изменю немного осциллятор. чтобы фильтрация была более заметной. Фильтр может работать в широком спектре режимов. Это Lowpass, high-pass, band pass, а также all-pass и другие менее привычные режимы. Мы не будем рассматривать их все, но основные я покажу. LP-Vintage хорош. Послушаем изменение частоты среза. Очень чистый фильтр с определенным характером, увеличим резонанс, при средних значениях звук достаточно разборчив, но при больших больше похож на самый самоиндуцирующийся процесс. Ты уже знаешь, что эта ручка служит для модуляции частоты среза. Привяжем ее к LFO Global. Очень гладкий фильтр. Вторая ручка, по идее, должна модулировать резонанс, но она также для чистоты среза. Назначим на кривую Envelope 1. Два модулятора для одного параметра. Это позволяет делать интересный эффект. Очень полезная особенность. Keyfollow определяет изменение частоты среза в зависимости от высоты нажатой клавиши. Когда частота среза следует за высотой тона, нет нужды раскрывать фильтр больше, чем наполовину. Также и в нижнем регистре закрытие фильтра больше половины никак не влияет на звук. Следующий параметр Drive. думать о нем, как о перегрузе эффекте distortion в модуле фильтра. Послушаем, как это звучит вместо словесных объяснений. Мне кажется так это гораздо больше напоминает работу аналогового фильтра. можно увидеть, как форма волны из треугольной стремится стать квадратной. Ладно, это только один тип фильтра. Следующим попробуем формантный фильтр. Частота среза работает также, но вместо резонанса количество форманта и вместо драйва у нас ручка vowel первая ручка модуляции относится к частоте среза, а вторая к параметру WoW Очень крутой фильтр может сделать твой звук говорящим. Следующим рассмотрим все пропускающие фильтры. Он пропускает все полосы частот, но образует сдвиги между ними подобное эффекту фейзер. Сбросим все ручки. Частота средства практически не влияет на звук. Но стоит добавить резонанса, и мы получим характерные фазовые смещения. А если смешать обработанный сигнал с исходным, получим еще более интересный эффект. Воспользуемся модулем Mix для этого. Я опущу модуль фильтра ниже, чтобы модуль Mix получал сигнал напрямую от первого осциллятора. Мы получили два параллельно идущих на выход сигнала. Один отфильтрован, другой нет. Теперь покрутим частоту среза. Мы без резонанса получили теперь этот звук. Давайте попробуем восьмиэтапный фильтр того же типа. И колебания фазов получились Дальше рассмотрим экземпляр фильтр, который на самом деле представляет собой не фильтр, а понижатель частоты дискретизации сигнала. Котов управляет его этой частотой драйв. Ничего не делает и резонанс тоже ничего не меняет. Мы слышим параллельно чистый сигнал, поэтому не ощущаем всей полноты эффекта. Замьютим вторую линию. Вот мы и рассмотрели основные типы фильтров. У них одни и те же ручки, но разное звучание. Хорошо. В следующем уроке рассмотрим на порядок более мощный перекрестным моделируемый фильтр.